Пропастью и бездной Не доверься мрачной пустоте Чтоб не стать глухим и бесполезным Путаясь бесцельно в суете Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгений. 5 марта Русская Православная Церковь вспоминает преподобного мученика Корнилия Пскова-Печерского. На северо-западе нашей страны лежит старинный русский город Псков. Издавна живут на Псковщине славяне. Изданно просвещена она светом веры христианской. Многими православными святынями украшена псковская земля, храмами, монастырями. В долине реки между гор, блестит главами соборов и церквей древний псково-печерский успенский монастырь, основанный в 1473 году на границе с Ливонией свыше 200 лет. Противостоял он натиску католиков. Был передовым постом православной веры. Много претерпел невзгод и испытаний. Много пролилось здесь мученической крови. Печерским он называется потому, что древняя церковь Успения была устроена в пещере. Некоторые слова в старославянском и русском языках, обозначая одно понятие, Произносятся по-разному. Например, «печура» — «пещера», «свеча» — «свеща», «плечи» — «плещи». Придется считать, что русские люди ставили храмы в красивых живописных местах. Но разве сам храм или монастырская обитель не украшают природу? Так и Псково-Печерский монастырь украсил и преобразил здешнюю местность, осветил ее. В этом монастыре совершил свой иноческий подвиг и предал Богу душу преподобный мученик Корнилий. Родился он в семье псковичей, Стефана и Марии. С детских лет полюбился мальчику православный храм. Лики икон, возгласы священника, клиросное пение, мерцание лампад и свечей, разливы колокольного звона. С детских лет... Полюбил он и молитву, возлетавшую из его чистого сердца прямо к небесам. Спаса Спасомирожском монастыре, что расположен в самом Пскове, он овладел грамотой. Выучился звонить в колокола, наизусть знал церковные службы. Под руководством опытного старца приобрел навыки в иконописании, в этом самом высоком искусстве на свете. Благочестивые родители святого угодника, когда у них выпадало свободное время, не проводили его в праздности, не тратили на увеселение, а вместе с сыном паломничали по окрестным святыням. Они молились в Иоанна Предтечественском Псковском монастыре, посетили Святогорскую обитель, основатель которой, преподобный Иосаф, принял мученическую смерть от лимонских рыцарей. Пришли они и в Псково-Печерский монастырь. Основанный чуть более трех десятилетий назад, монастырь был еще сплошь деревянный. Деревянными были храмы и кельи, оградой обители служил прочный дубовый тын. Некоторые кельи и хозяйственные постройки еще блестели новенькими срубами, в воздухе веяло, словно ладаном, смолистым ароматом древесины. Апостол Павел был восхищен на третьи небеса. А юный Корнилий чувствовал себя в монастыре, как в раю. Со слезами умиления молился он у иконы Успения Божьей Матери в пещерном храме и чувствовал, здесь его дом, он не уйдет отсюда. Настало время возвращаться в Псков, а Корнилий упал в ноги родителям, умоляя дозволить ему остаться в обители. Отец с матерью сплакнули, но не стали противиться желанию сына. В обители Корнилий был пострижен в и сразу удивил братью молитвенным усердием, поразительным для юноши. Он старательно исполнял все монашеские правила. Истово молился за богослужениями, без какого-либо неудовольствия и заминки исполнял послушание, на которое благословлял его отец-настоятель. Обладая обширными книжными познаниями, сверх того, он был наделен даром рассудительности и вразумления. Но любой церковный и даже житейский вопрос он умел ответить так полно и обстоятельно. Точно был не юношей, а опытным, испытанным жизнью старцем. Поэтому, когда Игумин Герасим представился и надо было избрать нового настоятеля, братья единодушно решило, им должен быть Корнелиев. В 28 лет, случай редкий для Древней Руси, Корнилий стал настоятелем монастыря. Не только пламенной верой, ясным умом одарил Господь своего подвижника, а также умением разбираться в людях, умением увидеть, на каком послушании человек принесет больше пользы для обителей. Конечно, в первую очередь монастырь это община самолитвенников. Но в то же время монашеская обитель благотворит нищим и убогим, дает приют странникам, укрывает за своими стенами население близлежащих деревень при набегах врага. Без монастырского хозяйства монастырь не сможет служить людям в полной мере. И святой Корнилий сразу же показал себя рачительным деловитым хозяином. Нелегко было молодому настоятелю возглавлять обитель, даже отдельному человеку не так-то просто управить свой челн по Житейскому морю к заветной пристани. А каково это сделать настоятелю? Ведь обитель – это целый корабль, а на корабле далеко не все матросы послушны и исполнительны. В те годы на Руси существовал замечательный обычай. Состарившийся человек поступал в монастырь, чтобы, став иноком, завершить земной путь – Постей и молитве, Богу угодно окончить свою многометежную жизнь. Обычай хороший и добрый, да только не все с добрыми намерениями приступали к нему. Иные родовитые бояре, сделав богатый вклад в монастырь, полагали, что могут жить в нем, как они жили в миру, по своему хотению и воле. Преподобный Корнилий, неукоснительно соблюдая правила монашеской жизни, Требовал это и от братьев, невзирая на то, кем, бы челов... кем был человек в миру, какое положение в обществе он занимал. Монастырский устав написан для всех, как для настоятеля, так и для новоначального послушника. В ту пору в Печерском монастыре обретался в иноках старец Саватий, в былые времена близкий к царскому двору. Пожертвовав монастырь изрядную денежную сумму, он возомнил, что может теперь жить здесь, ни в чем себе не отказывая. Святой Корнилий решительно воспретил ему нарушать монастырский устав. Спесивый боярин не принял его слова во внимание, продолжая грешить и бесчинствовать. отец Игумин вразумлял его, увещевая, что монастырь – это училище благочестия, они место для развлечения и отдыха. Когда увещевания не достигли цели, Святой Корнилий наложил на ослушника строгую Епитемию, то есть церковное наказание. Саватый отказался исполнять ее. Тогда, дабы не вводить остальных иноков в соблазн, отец-настоятель попросту изгнал ослушника из монастыря. Закипев гневом, что уму разуму его учит игумен годящийся ему в сыновья, Саватий отправился с жалобой на настоятеля к самому митрополиту московскому Макарию. Святитель Макарий без колебаний встал на сторону Игумина Корнилия, повелев Саватию вернуться в обитель. Самому же Корнилию великий святитель написал «Отдайте Саватия доброму старцу под надзор, чтобы жил с правилом и ходил к началу каждой службы» и стоял стояло перед церковью до конца правила, а в церковь его не пускаете. За самовольство Савватия подвергли публичной епитемии. Так твердой рукой правил святой Корнилий обителью. Казалось бы, строгость настоятеля должна была отпугнуть от обителя людей, желающих монашества, но число насильников, напротив, возрастало и скоро достигло ста человек. Ведь давно известно, что при строгом, но справедливом начальнике служить легче. Ленивого и неродивого он подтянет, пристрожит, а честного добросовестного сотрудника не даст в обиду и за труды вознаградит достойно. Обитель росла, прибавлялось число богомольцев и благодетелей, делавших вклады на развитие монастыря. Дабы память о всех живших в обители иноках, о благотворителях не изгладилась со временем, Святой Корнилий завел монастырский синодик, куда были занесены их имена. До этого дня на церковных службах в Печерском монастыре почитываются имена всех христолюбцев, когда-либо подвязавшихся в обители или помогавших ей. Среди хозяйственных трудов на пользу обители игумен находил время и для письменных занятий. Его перу принадлежит описание чудес Печерской иконы Бога Матери, он же создал первую летопись обители. Господь посылал своих учеников на проповедь, чтобы они несли в мир благую весть. Имея в душе свое неоценимое сокровище веры, мог ли святой корнили утаить его от других? Он отправляется проповедовать православие племенам эстов и ливов, населявших этот край. Его проповедь была сопряжена с немалой опасностью. В здешних местах давно хозяйничали немецкие рыцари, члены Ливонского ордена. Буквально огнем и мечом они насаждали среди эстов католичество, сжигая непокорные селения и поголовно истребляя жителей. Ими целиком было уничтожено славянское племя прусов, отказавшихся принимать католичество. И все же святой угодник Корнилий проповедовал среди эстов и лебов. По его молитвам исцелялись больные. Трудами предшественников святого Корнилия монастырь был благоустроен. Нужно было только заботиться о поддержании его в должном порядке. Но отец игумен с усердием занялся делом церковного строительства. В 1538 году в Пскове он основал каменную церковь, во имя иконы Пречистой Богородицы Дигитрии. При этой церкви он выстроил дом для священнослужителей и иноков, приходящих по каким-либо делам из монастыря в город. Деревянную церковь во имя сорока мучеников Севастийских из монастыря он перенес на монастырское подворье в Обсков. А в монастыре на месте этой церкви воздвиг каменный храм Благовещения. Также святой угодник прокопал еще дальше монастырские пещеры. Размеренно текла монастырская жизнь. Обитель процветала, умножалась братьей и богатела в Бога. В храмах совершалась литургия, служились молебны и панихиды. В монастырском хозяйстве колосилась рожь. На пасеках трудолюбивые пчелы собирали мед. В лесах Иноки заготовляли бревна для построек и дрова на зиму. А в трапезной, воздавая хвалу Господу, питались паломники и нищие. Но вскоре грянули великие события. В Прибалтийском крае с незапамятных времен жили русские люди. Названия многих городов, ныне звучащие на латышском и эстонском языках, изначально имели русские имена. Завоевав Прибалтийский край, Ливонские рыцари вознамерились захватить Новгород и Псков, но на льду Чудского озера получили жестокий отпор от благоверного князя Александра Невского. Нашествие татар-монгольских орд ослабило русское государство. Немцы усилили натиск, окончательно вытеснили русских из Прибалтики, отрезав Русь от Балтийского моря. Царь Иоанн Васильевич Грозный решил пробиться к морю и вернуть утраченные земли. В 1558 году началась Ливонская война, продлившаяся более 20 лет. Сначала царские войска одерживали одну победу за другой. Эсты и Ливы, натерпевшиеся от немцев, которые считали их чем-то вроде говорящих животных, оказывали помощь русской армии, были проводниками, разведчиками и случалось, даже сами врасплох нападали на немцев. Ливонские города один за другим открывали ворота русским. Так был взят город Нарва. Святой корнили прибыл в Нарву и торжественно осветил город. Однако крепости, где гарнизоны были целиком немецкие, держались стойко. Долгое время не сдавалась крепость в Филин, ныне Вильянде, в Эстонии. Русское войско обвело крепость рвами, бомбардировала ядрами из пушек, не раз ходила на приступ, но безуспешно. Узнав об этом от раненого воина, зашедшего в Печерскую обитель, помолиться, святой Корнилий послал воеводам, стоявшим под Фелином святую воду и просвором. Посланец, святого угодник, прибыл в лагерь русских и едва вручил просвору воеводам, как в осажденном городе вспыхнул чудовищный пожар. Поднявшийся ветер погнал огонь по городским улицам. Горели дома, в крепостных казематах взрывались пороховые погреба. Скоро весь город превратился в огромный костер. Что было делать немцам? Или сгореть заживо, или сдаться. Так в одночасье по молитвам святого угодника пал Филин, под стенами которого до этого сложили головы сотни русских воинов. Это славное событие? произошло в День Успения Богородицы. 450 немецких пушек стали нашими трофеями. В благодарность за молитвенную помощь святого Корнилия воеводы послали в Печерский монастырь колокол с главной городской церкви. На освобожденной от немцев земле успешней шла проповедь святого Корнилия среди местных племен. Не страшась насилий со стороны немцев, Эсты и Ливы охотно принимали православную веру. Для них были построены две церкви – Троицкая в урочище о и Рождественская в Топине. Находясь под защитой царских войск, архимандрит Корнилий приступил к большой постройке, о которой давно мечтал. Но не решался начать ее из опасения, что ливонские рыцари в любой момент налетят и разрушат выстроенное он стал возводить вокруг монастыря каменную ограду. На полях сражений грохотали пушки и пищали. Отважные стрельцы шли на штурм городов. И ветер развивал на их стенах победные русские стяги и знамена. А в обители люди были заняты мирным, созидательным трудом. Из громадных каменных глыб укладывали массивный фундамент. Стучали молотки каменщиков. Дивный оплот вырастал не по дням, а по часам. Два года длилось строительство, и когда ограда была готова, ее впору было назвать крепостной стеной. Настолько она была высока и прочна. Девять сторожевых башен, как девять бдительных часовых, возвышали над нею свои шатровые кровли. Трое крепких ворот, способных выдержать пушечный обстрел, стерегли ее покой. Долгие годы, пока император Петр I не вернул Прибалтику России, эта стена не раз спасала монастырь от надбегов врагов. Но она же стала и причиной мученической смерти святого угодника. Рано поутру в обитель прискакал гонец с известием, что сюда едет сам царь Иван Васильевич. Возначенное время архимандрит Корнилий с братьями вышли встречать государя. Стояла зима, вокруг все было покрыто снегом. Издалека была видна царская процессия. Первыми на белом ленте дороги в алых кафтанах появились передовые конники. И вот на дорогу вылился многолюдный поток. Воины ехали в панцирях, словно готовые к бою. По-воински был снаряженный царь. Стальная заморская кольчуга Облегала его крутые плечи, а посередине кольчуги на богучей царской груди блестел, отражая низкое солнце, золоченый круг с двуглавным орлем, орлом на нем. Норовистый царский аргамак выгибал шею, резво выступал точенными мускулистыми ногами. Не было слышно ни гудения труб, ни грома барабанов, обычное сопровождавших царское шествие. Процессия приближалась к монастырю в полном молчании. Только было слышно, как всхрапывают кони. Молчали черноковтанные опричники, плотным кольцом окружавшие царя. Молчал и сам грозный властитель. Тяжкими мрачными думами была объята царская голова. Война идет двенадцатый 12 12-й год. Время побед сменилось чередой поражений, неудачных стычек, потерь городов. Государственная казна пуста. Тайной козни плетет польский король Баторий. И точно ядовитые змеи отовсюду ползут слухи об измене. Якобы Новгород и Псков хотят предаться немцам. А сегодня утром ему нашептали о Корнилии, что неспроста игумен соорудил эту стену. За ней можно отсидеться от какой угодно осады. Скорый на гнев царь пристально смотрел на смиренно ожидавшего его с крестом в руке архимандрита. С того дня, когда святой Корнилий отроком пришел в монастырь, пролетело 40 лет. Юноша обратился в старца. Зимний ветерок шевелил седые косицы волос, выбившиеся из-под монашеского куколя. Не случайно говорится, что человек в гневе безумен и все переворачивает с ног на голову. Смиренный вид архимандрита показался царю притворством. Ясную улыбку, которой встретил святой угодник взгляд царя, он истолковал как коварную и лицемерную. Все наговоры вспыхнули мигом в подозрительной и вспыльчивой душе царя. Иван Грозный выхватил саблю и без замаха обрушил ее на шею покорно склонившегося перед ним святого угодника. Вид хлынувшей крови Ужаснул и отрезвил его. Только тут он понял, что натворил. Птицей слетев с коня, Иоанн подхватил на, руке, на руки изможденное постом сухое тело архимандрита. Помчался с ним в соборный храм, на бегу проклиная всех наушников и самого себя за то, что опять дал волю гневу. Дрожащие губы царя шептали молитву, но было поздно. Удар был нанесен умелой рукой воина. Преподобно мученик Корнилий скончался в храме, куда принес и положил его царь. Произошло это в 1570 году. Вскоре загудел соборный колокол, возвещая о смерти настоятеля. Раскаиваясь в содеянном, царь Иван Васильевич прислал в обитель несколько колоколов, иконы и золотые ризы на них, но святого угодника было не вернуть. Святой Корнилий, при жизни много заботившийся об утверждении православной веры в родном крае, был ходатаем за него и после смерти. В 1581 году, во время нашествия на Псков Стефана Батория, одному старцу, жившему в монастыре по покрова Святой Богородицы, было видение, как преподобный Корнилий вместе с преподобным Антонием Киевским сопутствовал Царице Небесной шедший на защиту Пскова, как умолял он ее простить грехи людей и спасти Псков. А по щазе молили также святые князья Псковские, Всевлад и Давмонт, святой князь Владимир Киевский, блаженный Николай Псковский. Молитвы угодников Божьих были услышаны, и Псков, несмотря на усилия Батория, не был взят. И десятилетия спустя, когда появились новые, более мощные виды оружия, Монастырь оставался неприступным для врагов. В январе 1701 года шведский военачальник Шлепенбах осадил его. Но крепостные стены с башнями, земляным валом и рвом надежно защитили обитель, и шведы убрались в Освоясе. Тело преподобно мученика Корнилия, положенное в монастырскую пещеру, пребывало там невредимо 120 лет. В 1690 году митрополит Псковский Маркил со священным собором перенес нетленные мощи святого в соборную Успенскую церковь. Миновали века, монастырь отстраивался, пока новые беда не подошла к его стенам. В 1941 году потомки ливонских рыцарей напали на нашу страну. В годы Великой Отечественной войны монастырь сильно пострадал от бомбежек и обстрелов но с Божьей помощью был восстановлен в послевоенное время. Богослужение в Псково-Печерском монастыре не прерывалось даже в годину гонения на православную церковь. И так столетие неугасимо теплится лампада перед иконой святого угодника Корнилия. Вот, Дорогие братья и сестры, о чем же можно задуматься, читая «Житие святого угодника». Ну, казалось бы, монах, да? чему мы можем у него научиться. А научиться мы можем ему, у него в первую очередь смирению и ответственному добросовестному служению Богу. Да? И мы каждый на своем месте в миру или в монастыре выполняем какие-то обязанности, должны достойно делать этого славу Божию. С верой, с молитвой и с усердием. Вот в этом перед нами еще один пример, да, мученик Корнилий. Я поздравляю вас, братья и сестры, с Днем памяти этого дивного святого. Храни вас Господь его молитвами. Ты ведешь меня по жизни очень, Испытания даря в пути мне больно то печально очень кажется нет сил уже идти кажется нет сил уже идти